Всем привет! Сегодняшний наш рейд предстоит в городе Канске, а именно южный обход города Канска, который строится. Если говорить вообще про проект, он начался еще в 2013 году, строительство началось в 2017 году, окончание строительства южного обхода города Канска должно было завершиться еще в 2020 году. На сегодняшний момент... К нам обратились уже жители города Канска. Дело в том, что никто не обращает из депутатов законодательного собрания на данную проблему. Плюсом сегодня генеральный подрядчик управдор Енисей в лице непосредственно главного инженера Зубко говорят нам о том, что проект будет завершен в конце 2023 года, но при этом, при всем, выполнена работа всего лишь на 57%. Да, мы находимся с вами на строительстве обхода города Канска. Если исчислять в процентном соотношении, в целом от объекта его готовность составляет где-то 57%.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 Это заказчик данного объекта, Южного обхода, говорит о том, что выполнены работаны на 57%, которые работы начались еще в 2017 году. Сам проект начался там в 2013-2014 году, вышли на работы в 2017 году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 Южный обход Канска уже вплотную приблизился к федеральной трассе. Активные действия развернулись в районе Иландской горы, на участке более километра. Сейчас здесь трудятся эскаваторщики, бульдозеристы и водители, готовя основу для цемента бетонного покрытия, а также водопропускные сооружения. В настоящее время дорожники работают на самых сложных участках южного обхода. В их задачу входит организация насыпи для выравнивания проезжей части, которая местами может достигать 14 четырнадцати метров Фракцию для отсыпки низменных участков берут неподалеку, там, где по проекту предусмотрено наоборот выемка грунта. Все это делается для того, чтобы дорога не имела резких спусков и подъемов. Напомним, к строительно-монтажным работам Росавтодор приступил только в прошлом году. До этого практически три года ушло на оформление документов, археологические изыскания и непосредственно расчистку территории. Все работы, которые у нас здесь производятся, они идут согласно производственному графику. Помимо работы со основанием дороги. У нас а, ведутся работы по устройству фундаментов под будущие опоры моста через реку Кан. То есть в составе нового участка федеральной трассы у нас будет новый мост протяженностью почти 300 метров. А вот так южный обход Канска выглядит с высоты птичьего полета. Правда, пока это только компьютерная графика. Протяженность всего пути 18 километров. Двухполосная дорога для движения, кольцевая развязка и тот самый мост, о котором шла речь выше. Стоимость объекта 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день освоено всего порядка миллиарда. Деньги немалые, но и польза ощутимая, в том числе и для самого Канска. Это решение одной наверное из самых главных проблем ввиду того, что на сегодняшний день весь транзитный транспорт идет по улично дорожной сети города. И сейчас э, задача Федерального дорожного агентства и нашего Федерального управления автомобильных дорог Енисей одна из главных. Это вывод Транзитного транспорта из населенных пунктов. Одним из таких проблем мы в 2011 году решили, с обходом нижней поймы, здесь недалеко, по соседству. Второй это большой и масштабный объект это, конечно, обход Канска. Затем впереди у нас еще есть не менее большая проблема. Это город Ачинск. И там ровно точно так же весь транзитный транспорт после движения по федеральной трассе попадает в улично дорожную сеть города. Завершить строительство южного обхода Канска российский. «Автодор» должен до конца 2020 года. Этот срок предусмотрен контрактом. Пока предпосылок к отставанию нет. Дорожники уверены, что после сдачи объекта в эксплуатацию о нем вообще можно будет забыть на ближайшие 15 лет. Именно столько цементобетонное покрытие простоит без какого-либо ремонта. Вообще же срок службы данного покрытия не менее четверти века. Автомобильная трасса Р-255. Она ведет из Иркутска в Новосибирск и проходит в том числе через Канск. Но в 2020 году все изменится. По левую руку от меня располагается строительная площадка будущей автомобильной развязки. Здесь будет начинаться большая объездная дорога. Ее еще называют южным обходом Канска. Ну а пока строительство этой дороги Продолжается. Абсолютно всем по-прежнему приходится проезжать через Канск, что доставляет немало проблем как водителям, так и жителям города. Под Канском продолжается строительство южного обхода города. Эту автодорогу многие уже крестили спасительной. Сейчас большие грузы вынуждены либо повреждая свою машину ехать по старому объездному пути, либо двигаться через Канск, повреждая уже городские дороги, не предназначенные для движения столь тяжелого транспорта. Южный обход должен разом решить две эти проблемы. И как рассказали федеральное управление автомобильных дорог Енисей, пока работа идет в соответствии с планом. В настоящее время у нас. Продолжаются работы по устройству земляного полотна под будущий участок трассы Р-255 «Сибирь». значит Продолжают работать строители также и на устройстве. Опор для э, нового моста через реку Кан. То есть, в общем, идет э, рабочий производственный процесс, согласно всем календарным графикам. В августе 2017 -го года, когда мы проводили съемку реки Кан, здесь было немноголюдно. Строители лишь готовились к работам. Сегодня деятельность, что называется, кипит и уже видны очертания будущего моста. Именно из этой точки в скором времени начнут прокладку моста, который соединит два берега Кана. Береговые опоры уже готовы, осталось доделать лишь промежуточные. В целом, вся эта конструкция станет важным элементом в строительстве южного обхода, завершить который планируют уже к 2020 году. Здесь же прямо по льду проложена переправа, по которой то и дело снуют грузовики, наполненные песчано глиняной смесью. Она необходима, как уже было сказано ранее, для отсыпки земляного полотна будущей дороги. Каждый грузовик вмещает до 30 тонн груза и совершает по несколько рейсов. «По-разному. В среднем 16-ти матриц. Каждый день? Каждый день, да. В будущем эта насыпь станет основой для цементно-бетонного покрытия протяженностью около 18 километров. Сейчас Росавтодор старается чаще использовать этот материал. По сравнению с асфальтобетоном, цементно-бетон меньше износится, поэтому дороги на его основе можно ремонтировать раз в 30-40 лет. Из-за более высокой стоимости пока в нашей стране лишь 2% всех дорог имеют такое покрытие. Оценить его по Тканском по планам можно будет осенью следующего года. Напомним, стоимость проекта составляет 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Сам Симоновский работал до марта 2021 года, когда с ним контракт расторгли. А по проекту ремонтное э, строительство вообще этого обхода должен был быть завершен еще в конце 2020 года. То есть до конца 2020 года не, не был завершен в марте э, Симоновском расторгают контракт, э, заходит э, 23 на 7 21 у Оао Харьковские автомост это в Подмосковье находится данная организация. Были сложности, когда еще делал, производил работы Сигмост, это когда залузили реку Кан и шли в 2019 году ну, поступление. Как оказалось, одна из причин наводнения в Канске в 2019 году ⁇ это строительство объездной дороги. По проекту так называемый южный обход предполагает наличие моста через Кан. Для того, чтобы поставить опоры, строителям пришлось возвести технологические дамбы и построить временную дорогу, что естественно снизило пропускную способность реки. Дамбы существенно сузили русло реки Кан, по оценке специалистов, минимум на 50 метров. Жители мечтали о том, что все-таки перестанут грузовики проходить через город Канск, перестанут разбивать дорогу, Надеюсь, что это будет в 2020 году. Но ГОС, как я понимаю, и не там, потому что ну, по последнему материалу, который выходил у вас уже в ноябре, это практически месяц назад, главный инженер управления дорог Федерального казерного учреждения Росавтодора управдор ЕСИИ Зубко Антон э, Вячеславович, э, сообщает нам о том, что работы выполнены всего лишь на 57%. Оставляет где-то 57%. Ну, то есть вот, если вот так вот подумать, да, в 2017 году начались работы, э, должны были закончить в 2020 году, а в конце 2022, спустя два года, как должны были быть закончены работы, нам главный инженер, э, за, так сказать, главный Генеральный заказчик говорит о том, что работы выполнены всего лишь на 50%. А, расскажите, пожалуйста, по каким причинам вы же все-таки здесь живете, да? вы эти материалы снимали, вы ну, как бы переживаете за горожан, за ваш город, в котором вы живете. Почему это так происходит? Хороший вопрос, почему? Мы сами хотели понять, почему так происходит. Мы скорее лишь э, такое зеркало, которое отражает реальность, и реальность малоприятна. Mm -hmm. Мы наблюдаем, вот когда мы начинаем слышать звоночки, мы начинаем выезжать и видим вот для себя каждый раз неприятную картину. Поначалу, конечно, все запускается хорошо, там 2018 й год, активно, активно идут работы, приезжаем, снимаем, все замечательно. Вот. Далее мы смотрим, что как-то работы, должны, которые должны завершиться в начале 2020 -го года, мы видим, что к концу 2020 -го года, ну, очевидно, осенью 2020 -го года работы не сдаются. Насколько я помню, там у нас происходит перенос срока уже на 21-й год, mm. то есть вот перенос срока mm. на 23-й год тогда еще на 21-й год, на 23-й год перенос не первый перенос срока. Mm -hmm. вот. Ну и вот 20-й год для меня такое яркое воспоминание, Это когда где-то к концу 20-го года нам начинают жители говорить, придите на мост, там ничего не происходит. Mm -hmm. Но жители, скорее всего, сами же сотрудники, да, которые там... В том числе, да. Потому что надо понимать, что сотрудники там, как э, те, кто в акту, на работу приезжают, так и, конечно, сейчас совместные жители mm -hmm. выбираются. И они начинают вот прямо вот говорить, ничего не происходит. Mm -hmm. Но мы э, не склонны к паникёрству, конечно что-то начинаем подозревать, и тут э, вот, э, выходит статья газеты «Коммерсант» о том, что ну, вообще в предназначном планфортном состоянии сейчас находится седьмой, кто хочет отказаться. Mm -hmm. Вот. И этот интересный момент рассказываю. Почему? Потому что э, я созваниваюсь в тот момент с службой курсов Енисея, спрашиваю, вот такая информация, прокомментируйте. И мне дают комментарий, что в спокойно, спокойном поняли, спокойно, что понятия мы не имеем, откуда у Коверсанта такие данные, у нас работы продолжаются, все прекрасно. А сроки э, все те же, как мы идем, у нас все будет сдано в сухом. Мы в этот же день выезжаем туда, и я просто, знаете, как вы и понял, Происходит некоторые. картинка. То есть, мне рассказывали одну картинку, где ты играешь, но нет никаких картинок. я не могу найти рабочих. Я хожу по пустым бытовкам, бутовкам, которые не запяты. Там валяются каски, там валяются перчатки. Нет ни одного рабочего. Там засыпано все слое снега. Нет ничего. Где то вдали рабочих, говорят, там у них жилой городок есть такой небольшой городок на архиве, во-вагончике. четыре гаража. Я вижу несколько рабочих. Человека четыре, которые собирают какие-то, грузы что-то, я подхожу, они говорят, никто, никого нет, у нас уже давно, мы все приезжаем. Планы, они говорят, хотят, они по-моему говорили. А МОС уже тогда тоже не платил зарплату? Ну, я вот не понимаю, насколько там канун, но я понял, что там платить-то было нехто. Uh -huh. То есть на тот момент там, уже последние человек-отвижники находились, которые там вещи забирают, кого я увидел. Возведение нового моста через реку Кан на южном обходе города Канска находится под угрозой. В конце прошлой недели газета коммерсант опубликовала статью, в которой рассказала о проблемах на объекте. По данным издания, новосибирская компания Сибмос, которая является подрядчиком, в одностороннем порядке решила отказаться от исполнения контракта стоимостью 4,6 миллиарда рублей. В статье также отмечается, что ФКУ «Бордор», Енисей, структура Росавтодора, намерена спортить этот отказ. Но вот комментируя проблему нашему каналу, ведомство, по сути, опровергло всю описанную коммерсантом ситуацию. В настоящее время работа на южном обходе города Канска продолжается. Каких-либо проблем с САО «Сигмост» у дорог Енисей не было. Вести объект в эксплуатацию мы планируем в 2021 году. Акционерное общество «Сигмост» от исполнения контракта по строительству обхода города Канска не отказывалось. Откуда у газеты «Коммерсант» такие данные, нам неизвестно. Ну, естественно, мы не могли не проверить слова пресс-службы управления автомобильных дорог Енисей, поэтому сейчас будний день, время... 10 утра и мы едем на тот самый объект на южном обходе города Канска. По идее, если все слова правда и никаких проблем действительно нет, здесь сейчас должна кипеть работа. Но работа на объекте не то, что не кипела. Она, можно сказать, была полностью заморожена. Абсолютно никакой активности ни на одном берегу, ни на другом. Ржавые конструкции, покрытые слоем снегом, Такие же безжизненные, стоящие под снегом краны. Из людей, разве что рыбаки, приехавшие сюда на своих машинах. А вот найти кого-либо из рабочих нам не удалось. Бытовки и вагончики были либо закрыты, либо просто пустовали. Здесь даже осталась вся то каска, верхонки, есть чайник. Но людей... Нет. За период работы нашей съемочной группы здесь так никто и не появился. Не проехала ни одна машина. Даже никакого сторожа на объекте не было. Найти хоть какую-то жизнь удалось дальше. У административных корпусов. Здесь было несколько человек. Без камер нам удалось узнать у них следующее о судьбе рабочего персонала. Да. Вот у вас тут никого нет. А вот там... люди рабочие движения. У вас нету движения. А почему? А? Почему нет Банкротство предприятия. И что, вы не работаете? Все у вас? Нет, работаю еще век. А давно? Не хочу. О банкротстве компании Сибмос стало известно еще в мае текущего года после соответствующего решения арбитражного суда. Организация задолжала своим кредиторам, по некоторым данным, порядка 8 миллиардов рублей. Однако с приходом конкурсного управляющего фирма продолжала исполнять свои обязательства. О приостановке работ в Канске стало известно, пожалуй, впервые. Тем не менее, ФКУ «Пордор Енисей» после нашего повторного звонка объяснили практически полное отсутствие сотрудников тем, что все работы по контракту на этот год якобы просто были уже выполнены. Как я и говорила ранее, к общества Сибмост от исполнения контракта после строительства обхода города Каннска не отказывалось. На данный момент практически все запланированные работы на текущий год подрядчиком выполнены. В настоящее время мы ждем поставку металлоконструкции и в 2021 году работы на объекте продолжится. Именно в 2021 году объект должен быть сдан в эксплуатацию. В рамках контракта Сибмост должен построить 18 километров трассы второй категории с цементобетонным покрытием и расчетной скоростью движения 120 километров в час а также транспортную развязку с путепроводом и мостовой переход через реку Кан длиной около 300 метров. Впрочем, сейчас успешность проекта вызывает у нас немалые опасения, учитывая статью коммерсанта и отсутствие каких-либо работ на объекте. Тем не менее, пока никаких прямых подтверждений отказа новосибирской фирмы от исполнения контракта действительно нет. Мы будем следить за этой ситуацией, ведь если она пойдет по плохому сценарию, в 2021 работая не возобновятся, это не только может затянуть сроки строительства южного обхода, но и увеличить его стоимость. Остановка исполнения контракта цитируем угрожает безопасности строящегося сооружения мост через реку кан и может привести к его разрушению так как текущее положение пролетного строения не рассчитано на длительное воздействие ветра и снега а недостроенные опоры и земляная насыпь не способны выдержать весенний паводок и подъем уровня реки для полноты материала наш телеканал также планировал узнать мнение о ситуации непосредственно у исполнителя работ но дозвониться по указанным на сайте организации телефоном так и не удалось и к слову от комментариев для газеты коммерсант конкурсную управление тоже отказался я начинаю перезвать обратно управление в этой жизни и в этот же день да, вы да, да. знаете мы приехали а тут никого нет угу. а по типа, с... кому вы вредите то вы... Спустя, да, после чего там берут паузу спустя там час условно говорят и дают новый комментарий потом говорят что на деле просто работы на этот год уже выполнены все. и поэтому рабочих нет но со следующего года все начнется. Ну вот я знаю, дорожная в дорожной отрасли, как общественник, начиная с 2008 года, я точно знаю, что когда строятся масштабные объекты, это не как привыкли жители, жители видеть, когда укладывают асфальт, меняют пробелки, а именно когда делаются капитальные работы, когда там, идет отсыпка, там, укладка, водопропускные трубы, это делается в круглогодичном режиме, то есть тут не нужны какие-то там... Зимний и летний период. А здесь это ощущение, что вот именно было такое. Ребят, вот на этот год все сделано, следующий год настанет, ребята приезжают начнут. А это, это было конец. Это был конец а 2020-го. А, 2020. 2020. да. Когда должны сдать объект. Да, а в марте 2021-го уже, соответственно, происходит разрыв контракта с Сильмоском, и уже подходряющий говорит: да, мы разорвали контракт, а цели случайно вышло. Дата введения в эксплуатацию южного обхода города Канска вновь перенесена на более поздний срок. Об этом стало известно после запроса депутата ЗАГСобрания Края Дениса Притулика в управлении автомобильных дорог Енисей. Напомню, в конце прошлого года наш телеканал рассказывал о прекращении работ по возведению моста через Якукан, строили который в рамках именно этого проекта. Это происходило на фоне статьи газеты «Коммерсант» о том, что подрядчик, находящийся в стадии банкротства, пытается отказаться от исполнения контракта. Но в пресс-службе управления дорог Енисей нас тогда успокаивали, сообщая, что работы не идут, так как на 2020 год все было выполнено. И по планам в 2021 объект, как и обещали, будет введен в эксплуатацию. В настоящее время работа на южном обходе города Канска продолжается. Каких-либо проблем с моста, управление дорог и ничьей не было. Вести объект в эксплуатацию мы планируем в 2021 году. И вот спустя всего пару месяцев выясняется, что проблемы все же есть. Из-за них срок сдачи объекта был сдвинут с ранее обещанного 2021 сразу на 2023. -й. И вот как эту ситуацию нам прокомментировали в управлении в этот раз. Вот объект Проекта в эксплуатацию действительно перенесен на 2023 год. Что связано с тем, что подрядная организация не переустроила нефтепровод до 2021 года. В настоящее время отставание от графика несущественное. Акционерное общество СИГМОС, несмотря на то, что в судебном порядке признано банкротом, может заключить договор с субподрядной организацией, которая возьмет на себя обязанность производить работы по переустройству нефтепровода. В случае, если в ближайшее время работы на объекте не начнутся, то управление будет вынуждено расторгнуть государственный контракт с ОСИБ мост. Помимо переустройства нефтепроводов, на 2021 год на Южном обходе сейчас запланировано завершить работы по надвижке еще двух пролетов моста через реку Кана, а также выполнить переустройство воздушной линии электропередач. Когда конкретно все это начнется и начнется ли, пока неизвестно. Но на сегодняшний день, по крайней мере, на мосту все по-прежнему. Из нововведений разве что шлагбаум на въезде. В остальном все также отсутствует какая-либо деятельность. Рабочих нет, ничего не функционирует. Столь серьезное изменение срока в свою очередь влечет за собой ряд негативных последствий. Во-первых, для Канска это означает, что по местным дорогам еще минимум два с лишним года будут продолжать ездить большие грузы разрушая и без того не самое лучшее асфальтовое покрытие. А ведь изначально эта проблема должна была решиться осенью 2020-го. Во-вторых, если контракт с подрядчиком будет разорван, необходимо будет найти нового исполнителя работ. Но от выделенных изначально денег ему будет очевидно недостаточно. За прошедшие несколько лет цены на материал Материалы, оборудование и оплату труда выросли, и, соответственно, бюджету придется изыскать дополнительные средства на то, чтобы достроить южный обход. По некоторым данным, в старых расценках, остаточная стоимость проекта составляла порядка 2 миллиардов рублей. Впрочем, и при сохранении подрядчика неясно, как находящийся в стадии банкротства СибМОСТ решит данный вопрос. Компенсировать разницу в цене за счет собственных средств он, очевидно, не сможет. Стоит ли 2023 год действительно годом сдачи этого объекта, сейчас сказать сложно. Кто знает, возможно, этот срок будет принесен еще на два или на три года вперед. Между тем, знаки о том, что с этим проектом будет все не так гладко, были давно, чего стоит только торжественная церемония по случаю надвижки пролетов моста на опоры. В этой ситуации невольно вспоминаешь знаменитую нарезку с интервью мэра Липецка Михаила Гулевского. Уж очень не хочется, чтобы и про Южный обход Канска было снято нечто подобное. Я думаю, до 1 ноября мы с вами придем на эту трассу красивую. И тогда уже и движение откроем здесь. 15 -го. Еще раз говорю, как погодные условия будут, мы с вами должны запустить там движение. Ну что вы представляете с этой дорогой? Дмитрий Новиков, Евгений Ханалиев. Программа «Здесь, сейчас». Что организация банкротится. Вот, и тогда, ну, большому стало понятно, что 21-й год, когда Организм будет завершен. Ну, в дальнейшем, в истории, да, вы знаете, что это был новый подрядчик, который тяжело, там, с второго раза, по-моему, они первый раз там где отменялись, с второго раза Дмитрий Новиковский фонд все-таки зашелся. Работы там возобновил. Когда я как понимаю, это уже, если с Москвы, то скорее всего, да, это у Москвы, кто-то дал сигнал, сделал выбор, да и Но подрядчик, ну, его надежный момент. Когда? Да, у заказчика, у заказчика, я помню, сериал заказчика, спрашивает, а насколько этот подрядчик надежный. У него объекты же море, хороший подрядчик. Строят и там, и в ЛНД назвали. там много объектов по всей стране. Ну, действительно, так сказать, он устроил много. Вот, и ничего не предвещало беды. А В смысле, вы не ожидали, чтобы угробная ну, такая же картина... Ну, на данный момент она не ровно такая же. То есть, э, когда мы приезжаем, рабочие вы. Единственное из базовачий, которые возникли, это когда рабочие стали говорить, что это папа. Ну, зарплату задерживают уже почти месяц. Уже больше, наверное, не платят. Ну, как бы материалы есть, мы-то работаем.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 Вот. И судя по их разговорам, по общению с ними, там проблема настолько капитальна, что не только там, вот скажем, 5 этих водителей мы больших грузов, скажем, грузовиков, кому грузовиков не заплатили зарплату. Там, если слушать интервью с ними, ну, парень говорит буквально, геодезиста нет, он не приехал, то за знаю, зарплату. Не не У нас на участке мы неделю стоим ждем, когда геодезист приедет. То есть, вы понимаете, нигде не достойный объект, который и так должен быть в а. в следующем году, осенью уже. А у них, скорее всего, еще и работа отдельная. Сколько ты привез, отверстие? Ты... Конечно, конечно. То есть они там, и учитывая, что непонятно, какие будут ответы за... получать за... Ну да, и вот по стоимости объекта в начале строительства, когда еще сам проект был сделан в 2016 году, стоимость объекта стоила 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Сейчас, если посмотреть, то стоимость уже 5 миллиардов, 252 миллиарда рублей, стоимость выросла практически на 1 миллиард рублей. И каким, ну, смысле, почему да, людям зарплаты не платят, почему как бы, опять процессы начали тормозить? Мы не можем выйти на исполнительные работы просто и рабочие не могут выйти на него, и мы не можем выйти, и даже журналисты других и, да, не могут выйти на этого исполнителя. Приезжает заказчик, последний материал, который, насколько я знаю, упорно приглашал исполнителя работ подрядного представителя подрядной организации, никто не приехал. А вот, Это странная ситуация. Да, раньше и, такого не было. И ситуация странная в том, что главный инженер управдора, в экраны опять говорит о том, что мы все успеваем, будем четко ложиться в сроки, но выполнено всего 57%. Выполнено всего 57%. Если мы будем смотреть материалы, то есть скажем, весенней, по-моему, где-то вот раз в полгода, условно постараемся встречаться, то в планах, когда у нас завершалась надвижка моста, по весне этого года,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 Сейчас уже в следующем году, насколько я понимаю, его планируют э, закрыть бетоном и пустить туда транспорт. Э, ну, получается, что вот смотрите, я сам дальше вот ту половину со стороны Красноярска ее отсыпали, и она практически готова к укладке асфальта до да. моста, а после моста работа. После моста вот мы, мы, мы, мы после моста работы не видели. И рабочие вот последнего которые которое запасы платили когда мы их спросили, а какую вообще перспективы завершить, что там дальше, дальше. да, но они удивительно сказали, там дальше за мостом вообще никто ничего еще не делал. Okay. Ну то есть там-то проводили за мостом, я помню, то есть на начальном этапе там проводили выкорчевывание деревья, да, там дорогу прокладывали, но я полагаю, она до сих пор не отсыпано, хотя убеждать не берусь, на тот берег мы не приезжали в этот районный Пойдет, Судя по логике, я уже раз, от, они рассчитывали на то, что мост будет перекрыт. мост будет перекрыт, они перекрыт, и... по нему направят по большому груз транспорта, -а -а. который, собственно, продолжит оценку таким же образом, но уже по мосту, второй части, они доведут давит до соответственно. А так как мост еще да, Так и как до сих пор не готов. Хотя у него называют исполнение процента исполнения 90%, 90 80, Ну да, вот нам бы а ну вот эта вот часть вот с аэрогеосъемки видно что вот эта часть она как раз у нее произведена а дальше она пустая нет, здесь просто лежат щиты асфальта здесь нету ни бедона ничего нет работы как таковые не ведутся на той стороне видна техника, но там тоже тишина. Там вообще такое ощущение, тоже отсыпки практически никакой нет. Я видел видеосъемку, а видеосъемку, где четко видно, что он еще дерево, это просто металлическая да. да. Может быть это просто быстро, но видите, я не специалист, я, я, я, я, я рассуждаю с точки зрения обывателя, с точки зрения обывателя, который, конечно, живет в городе, который очень ждет. Южный отход. Чтобы для понимания, у нас э, некоторые дороги не ремонтируем, не ремонтировались на протяжении трех лет. А потому что мы ждали, что в следующем году а? сделают южный обход, и тогда мы его засфальтируют, mm -hmm. уйдут большие грузы, и мы сможем спокойно заасфальтировать. Но мы ждем год, это не происходит, два, ну понятно, если изначально 20-й mm -hmm. год, сейчас это 23-й. То а по таким анадо да, уже даже на, на начало 2019 -го года были там на некоторых улицах разбиты, угу. их не делали в, в, в этот период. Ждали, да, ждали, что вот сейчас южный отход сделан, мы шигрузы уйдут, и мы тогда асфальт положим, и все, и он долго да. пролежит. Но в итоге этого не происходит. Сейчас вот вынуждены были э, путевовые нефтебазы не не заасфальтировать, потому что уже невозможно было проезжать. А по нему, по этому путевому, в данный момент, там, ежедневно. Там, по подсчетам, по порядка тысячи, по полутора тысячи большинусов проезжают, которые должны были уйти на южный отход еще два года назад, но они по-прежнему приезжают. и сейчас новый асфальт, который там в этом году только уложили, а, они, -то они по нему по, по, по, поехали по этому новому асфальту, а улица Залесная, транзитная, которая дальше идет, куда тоже были вынуждены все-таки уложить новый асфальт, в этом году мы уже выезжали. Уже там есть повреждения асфальтового полотна mm -hmm. нового, которое только летом положили, и по осени там уже есть выборы. Да, ну, из-за того, что... Ты... Из-за того, что масса, она не рассчитана, конечно, на такой объем транспорта, на такие большие вопросы. Наверное, просто там укладывали там более усиленные, асфальт, но... Ну да, у нас для понимания, что основная, ну, основное качество асфальта зависит не от того, как его сверху положили и, и, и подложку, которая лежит в Ну и да. ну, то есть мы понимаем, что на много лет положили сейчас да, финансовые расходы, после того, как э, наконец Южный обход будет достроен, mm -hmm. мы опять столкнемся с тем, что нам еще заново нужно будет делать разрушенный этот дороги. А сейчас есть объективное сомнение, что 23-й год России. Ну, вот, вот нас автологец э, всегда вопросы мучает, что мы э, платим налоги. Тем более сейчас транспортные налоги идут в дорожный фонд, штрафы идут в дорожный фонд, ну, грубо говоря, за счет автовладельцев. Дорожные фонды региона пополняются, затем города, такие как Канск, просят у Краснодарского края, грубо говоря, дополнительное субсидирование на ремонт. То есть наших же денег, автовладельцев, ремонтируется сейчас какая-то часть дорог. Плюс то, что мы ездим по некачественным дорогам, разбивает подвеску, то есть портим свое личное имущество, потом ремонтируем. суде мы это доказать не можем. Да? Когда человек пробил стойку, она побежала через месяц, попробует ты докажи, что именно ты на этой ямке пробил. Но в общей сумме автовладелец тратит и на строительство и ремонт новых дорог, и на ремонт своего автомобиля, то есть в связи с тем, что какие-то там не занимаются своей работой, там, тот же Управдор, где господин Зульхоном СМИ говорит о том, что будет выполнено в конце следующего года работы, а по факту да, сам тут же говорит о том, что выполнено всего на 57%, но это же как-то подозрительно уже начинается, уже почему мы к вам приехали, что уже федералы начали интересоваться, что у вас там происходит в Краснодарском крае, почему дорогу, которую еще два года назад должны были сдать, сейчас выходит в материал, где выполнено все 57%. Если исчислять в процентном соотношении, в целом от объекта, его готовность составляет где-то 57%. Вот объекты у нас намечен в следующем году, в 23-м году. Вот. На данный момент подрядчик работает на нескольких участках. Один из них, на котором мы находимся, это устройство слоя основания дорожной одежды. Это щебеночно песчаная смесь, укрепленная цементом. Также работаем, мы ведем сейчас по переустройству нефтепровода. У нас на обоих берегах этого участка по две нитки нефтепровода. То есть там также ведется переустройство. Также ведутся работы на мосту непосредственно через КАН, который сейчас занимается устройством железобетонной плиты проезжей части. По мосту готовность выше в целом, то есть она где-то около 80%. Мы планируем, что к весне по мосту запустим технологическое движение построечного транспорта. Также ведутся работы по устройству скотопрогона. Это последнее искусственное сооружение, которое остается в теле насыпи автомобильной дороги. Сейчас его готовность где-то 50%. Как раз сейчас мостовики переходят на другой участок по скотопрогону и к концу ноября они его сдадут уже. Как уже было сказано, выше сдать ОПЕК должны уже осенью следующего года. Как сообщил Антон Вячеславович, на данный момент сроки остаются в силе. Хотя есть некоторые негативные факторы, тормозящие работу. сроки сдачи мы будем, конечно, попадать, пробовать. Есть сейчас у нас некоторые проблемы, там, которые возникли в целом по стране. Это удорожание материалов. То есть, поставщики очень многие там, перестали отпускать продукцию, пока стабилизировался рынок. Вот. Но сейчас это более-менее входит уже в русло как бы рабочее. В том числе как бы государством было принято много мероприятий, как бы компенсирующих удорожание материалов. Сейчас уже как бы, деньги на это доведены. Мы довели буквально на прошлой неделе подрядчику. И сейчас, я думаю, что как бы, подрядчик будет наверстывать то, что он упустил в этом сезоне. И объект будет стараться сдавать срок. Очевидно, помешать этим планам могут и проблемы с оплатой труда на объекте. Интересно, что представитель главного подрядчика компании Хатьковский автомост» на встречу с заказчиком и журналистами сегодня не приехал. Хотя многие его ждали, в том числе и те самые рабочие, которым уже несколько месяцев не платят зарплату. С момента выхода последнего сюжета у них почти ничего не изменилось. Когда первый репортаж снимали, вечером в этот же день они скинули остатки за август. Но оно... Информация была, что они в этот день не должны были скинуть, то есть тут не репортаж повлиял. Они скинули за сентябрь, получается, до сих пор нет. А у них уже, я объяснял уже, период выплат из 15 по 25. Сегодня у нас какой? 28? 27? За сентябрь, ни копейки. И больше интересует тот вопрос, что вот я рассказывал в первом репортаже. Полмесяца мы дома просидели с их подачей. И то есть мы-то ждем зарплату за полный месяц простой по вине работодателя. Но сейчас, я уверен, она придет, непонятно опять, когда за сентябрь. И половина, сто процентов половина. ну особо то есть ничего не поменялось. А за август скинули, все. Ждем дальше. Опять завтра кормят, что до конца вот этой недели. Факт. На коллективное обращение рабочих в прокуратуру пришел неожиданный промежуточный ответ. Согласно сведениям из единого госреестра юридических лиц Ходьковский автомост, кадровая, бухгалтерская и иная документация, подтверждающая заключение трудового договора между ними в городе Канске отсутствует. По сведениям же работников, заключение договора происходило посредством электронного документа оборота, а точнее, как признаются мужчины, через мессенджер WhatsApp. Документации никакой, то есть, как мы не видели до сих пор, ни договоров, ни приказов, ни расчеток так и не видно. Тут видно получается парни э, тоже в первом репортаже были они на работе это вот мы на межвахте они на работе он им говорит дуйку проходите сидите до звонка дома но они ездили в 6 утра проходили дуйку просидели дома выдернул на работу после репортажа говорит иди бетонный завод строй подожди устроены водителями слесарь монтажник нет водитель какой иди бетонный завод строй ладно пошли строить они в итоге вчера он их вызывает и говорит, за эти дни, там, с какого-то по какой-то неделя что ли, начальство сказало, опять же, подрядчику, вот да, этот Ходьковский автомос, либо это его инициатива, никто не знает, пишите без содержания. Они говорят, в смысле, ты сказал, ты будешь стабилировать мы проходили дуйку, сидели ждали звонка а в итоге он теперь опять им нули ставит. То есть опять у них за неделю минимум не будет зарплаты. Что происходит, мы понять не можем. Сейчас заявления работников организации направлены в прокуратуру города Сергий в Фасад по месту регистрации организации. Проверка по данному факту продолжается. Вот такой рейд у нас вышел по городу Канску, мы обратили внимание в первую очередь на то, что все истории, все истории с подрядными организациями, а именно с неуплатами заработных плат, повторяются у нас, что было с компанией Сибмост, что сейчас компания Люди практически жалуются на одно и то же. Ведь не может быть такое, что э, еще начиная с 2017 года работы, которые должны были быть закончены в 2020 году, а в 2022 году нам, э, так сказать, главный инженер управдора Енисей, это организация, которая является генеральным подрядчиком, которая является э, надзорным органом, так сказать, от федерального казначейства, то есть это федеральные деньги и сам проект федеральный по программе безопасной и качественной дороги» не может быть такого, что сам Олег Зубко нам говорит напрямую, что сейчас выполнено 57%, еще раз заострю внимание, с 2017 года в 2020 году должно было быть завершено. В, 2000, в конце 2022 года Зубко нам говорит о том, что э, все э, работы выполнены всего лишь... составляет где-то 57%. Даже вот уезжая из города Канска, жители, местные жители нам сказали о том, что ну, мы даже не представляем, сколько должно быть загнано будет в следующем году техники если э, за промежуток э, 5 лет выполнено всего лишь 57 процентов как они собираются 43 процента выполнить дальше работы никакие не ведутся техника просто так стоит люди просто так приходят на работу но никаких работ не ведется А каких 43 э, процентах э, в следующем году непонятно конец года работы не ведутся ситуация одна и та же Главный инженер управдора Енисей говорит о том, что в сроке они успевают и все справятся а Здесь, конечно же, надо все-таки заострить внимание не только федералам из Москвы, но и надзорным органам Ну а про товарища Зубко, кстати, тут недавно тоже наткнулись на еще на одну историю Но это совсем уж другая история, я думаю, продолжение будет следовать